Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной маленький кокетливый бантик из репсовых и атласной ленты. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы понадобится три оттенка ленты. Самая большая лента меня молочного цвета, ее длина 20 сантиметров, а ширина 4 сантиметра. Понадобится один отрезок. Теперь ярко-розового цвета лента, ее длина 18 сантиметров, и ширина 4 сантиметра. Атласная лента, ширина 2,5 см сантиметра, а длина 16. И такой же отрезок отделочной ленты. Здесь ширина этой ленты 2 и 7 сантиметра. Также нужен зажим для волос, его длина около 6 сантиметров, зажигалка, иголочка и булавки и клеевой пистолет. Итак, начнем с самого большого отрезка, складываю его вдвое и отмечаю центр. Можно либо хорошо продавить его, либо обозначить булавкой. Так проще и надежнее. Теперь концы накладываю один на один по центру закрепляю положение срезов и теперь все это соберу на иголочку Достаточно нескольких стежков, стягиваем нитку. Закрепляем ее, обрезаем и бантик готов. Обрабатываем края зажигалкой. У меня они уже обработаны. Просто вам напоминаю, что это нужно делать. Опять же, обозначаю центр и точно так же собираю второй бантик. Естественно, он будет меньше по длине. готовы два бантика приступим к третьему он будет двойным на край отделочной ленты наношу немножко горячего клея и приклеиваю к краю атласной ленты тоже делаю с противоположной стороны Теперь концы накладываю 1 на один и прикладываю это место к центру отрезка. Центр определяю на глаз и вручную делаю складочки по центру. Иголкой набрать ленточку здесь немножко проблематично. Проще сделать это руками. И вот так закрепляю ниткой получившийся бантик. Все три бантика уже готовы. И теперь будем собирать их в один большой бант. Наношу по центру горячий клей на белый бант, а розовый приклеиваю к нему под углом. Теперь самый маленький бантик буду приклеивать тоже под углом к розовому бантику. Вот таким образом. Теперь бантик приклею к зажиму. Наношу на него и приклеиваю прямо к бантику молочного цвета для обработки середины банта возьмем отрезок ленты этот отрезок длиной 10 сантиметров вкладываю вдоль пополам и края обрабатываю огнем теперь эту ленту буду приклеивать горячим клеем пропущу под зажим аккуратно обверну этой лентой центр бантика и выведу опять под зажим и вот здесь опять нанесу клей и приклею лишний кончик обрезаю обрабатываем огнем и аккуратно подклеиваем Ну вот и все, маленький кокетливый бантик готов. Если вам понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. Благодарю всех за просмотр. С вами была Ирина. И до новых встреч!